Меня зовут Алена Жупикова, я являюсь создателем и идейным вдохновителем компании «Когрупп». Сегодня в этом прекрасном зале мы проводим уже четвертую конференцию Customer Experience Management – площадка, где собираются лучшие специалисты Украины для обмены опытом и поиска новых идей в разрезе сервиса и опыта клиента. Великолепная атмосфера, которая сегодня была в зале, Откровенно, уверенно побуждает каждого к действию после прослушанных такого количества кейсов, таких количеств идей и опытов других компаний. По традиции мы это делаем таким образом, чтобы каждый участник мог получить опыт разных отраслей, из разных сфер. И мне кажется, у нас это получилось. Очень здорово. Очень полезно. Сегодня присутствует на конференции, где клиенты рассказывают о клиентском сервисе, те, которым мы его оказываем, и делятся своими кейсами, делятся тем, как они, какие, с какими они проблемами сталкиваются, с какими они ошибками сталкиваются. Поэтому, чем больше кейсов я сегодня услышу, тем лучше для меня я буду понимать, как правильно оказывать для своих клиентов клиентский сервис. А, я очень рад, что э, нахожусь тут, на кажется, CM4. Я очень много интересного увидел. Я смог понять статус, исходя из того, что говорили спикеры компании, исходя из вопросов, которые им задавали. Это было интересно. И я очень надеюсь, что в следующем году на CM5 уже пригласят и нас, компанию Allo, для того, чтобы мы показали наши достижения, прогрессивные достижения в Customer Experience. Спасибо вам! Что было очень хорошо и что было очень важно, это услышать опыт таких больших украинских компаний, Киев Киевстар, например, Расчетбанк, Синева. Нам тоже сфера здравоохранения тоже было очень интересно. Именно эта конференция, она неоценима, потому что на пути развития в первоначальной стадии необходимо все больше и больше таких вот информационных поводов, чтобы собрать, во-первых, компании, которые уделяют внимание сервису вместе, во-вторых, послушать опыт именно украинских коллег, которые делали. Если говорить о моих впечатлениях с конференции, во-первых, здорово, что на конференции представлены мнения как менеджеров по клиентскому опыту, так и топ-менеджеров компании, так и собственников, потому что перспектива, конечно, у каждой аудитории своя. И очень здорово, что украинские компании в последнее время готовы уже делиться не только примерами хорошего сервиса, но они также рассказывают, как этот сервис создается, с какими трудностями они столкнулись, и в том числе не боятся поделиться неудачами, которые избавляют от подобных неудачных коллег по рынку. Очень рекомендую мероприятие. Клайн-сервис сейчас – это тренд, над которым работают все, и от клиент-сервиса зависит то, как будет работать бизнес. Ни один бизнес не будет работать хорошо, если не будет хорошо поставлен клиент-сервис.